На сегодняшний момент наше государство выделяет порядка 4 миллиардов гривен на содержание всей спортивной сферы. И нельзя сказать, что это много, нельзя сказать, что это мало. Мы можем только проанализировать эффективно это или нет. Но исходя из того анализа, который делает наша рабочая группа, поскольку основные представители заказчиков это государство в лице министерства, либо областные управления, городские управления физической культуры и спорта, которые представляют заказчика общины, не могут точно сказать, что они получают взамен на те деньги, которые выделяются их бюджетами, можно говорить о том, что неэффективно построена система сегодня взаимоотношений. И вот анализируя, зачем нужен спорт в стране, мы понимаем, что, во-первых, надо понять, что такое спорт. И Каждый понимает определение спорт по-своему. А наша система, которую мы сегодня разрабатываем, имеет точное определение, что такое спорт, на котором мы выстраиваем всю нашу идеологию, выстраиваем всю нашу организационную структуру и выстраиваем все наши взаимоотношения, проект взаимоотношений с государством, с общинами и с людьми. Так вот, спорт — это... Соревновательная деятельность, организованная по правилам честного соперничества, на регулярной основе официальным образом. Все. То есть это не то есть надо понять, это соревновательная деятельность. То есть другими словами, спорт начинается там, где начинаются соревнования, а соревнования начинаются там, где есть правила. И вот э, мы понимаем, что спорт уникален еще тем, что он саморегулируемый. То есть правила соревнований не создаются на территории этой страны. Они создаются за пределами. Они создаются международным спортивным сообществом. Витископ спортивное видео.